О чем говорит этот миф? Если вкратце, я начала говорить ранее, он говорит про, про одного солдата, который сражался на поле боя, и э, в какой-то момент он погиб. И когда пришли люди собирать трубы для того, чтобы жечь, потому что раньше все-таки сжигали трупы, а не э, хранили, то увидели, что тело этого солдата не разлагалось. Прошло 12 дней, а оно не разлагалось. Это было большим удивлением. И когда его перевезли, перевезли на место, на костер, где должны были сжигать все трупы, он неожиданно встал. И на удивление всех тех, кто там присутствовал, начала рассказывать о своем вне телесном путешествии и вот это вот не телесное путешествие с помощью души, да, то есть куда вне тела, да, вне телесное путешествие, куда он ходил, что он делал, кого он там встречал. Вот об этом и есть тело, которое на первый взгляд казалось, что оно мертвое, потому что оно было неподвижное, а было неподвижное причина того, что в нем не было души, но поскольку это не была физическая смерть, то есть он не умер, потому что при физической смерти, когда человек умирает между душой и э, телом, есть серебряная нить. Да? Опять-таки вспоминаем э, мифологию, да, когда обрезается нить э, жизни. Так вот, вот эта вот нить, она не дала э, возможность умереть телу, то есть он по этой причине не разлагался. То есть душа вышла, но это не было окончательной смертью. Поэтому тело, оно а, не разлагалось, так как разлагалось тело других м, людей. Речь пойдет о душе, которая, с одной стороны, выбирает себе, либо находиться а, в кольце перерождения, либо с другой стороны уйти, а, выйти из колеса сансары, да, из колеса перевоплощений и пойти. Далее, Но куда идти? В мифе он нам рассказывает. Сейчас он просто дает как этот, подтекст, да, подкаст того, что мы будем изучать. То есть это первые два предложения. В одном он говорит о том, что я не буду делать акцент на том, как стать более умнее и развить свой интеллект, а на том, как развить свою душу, потому что в этом есть большая ценность, но при этом не идти в перекос, а именно соединять и быть в балансе, в золотой середине. То есть, проще говоря, он нам рассказывает о том, что я не буду вам рассказывать о том, как бы сделать перекос в правое наше полушарие, а расскажу, как нам сделать акцент на левом полушарии и находиться в гармонии, потому что развитие души, оно важнее развития интеллекта. Поскольку душа бесконечная, а интеллект, который привязан к телу, он окончательный, он ограниченный, а душа неограниченная. И он предвосхищает, говорит о том, что нельзя идти ни в одну сторону и нельзя идти ни в другую сторону, ну, то есть, чтобы не было перекосов, а все должно быть в золотой середине. Но поскольку люди делают акцент на развитие своего интеллекта, то есть как стать умным, и не обращают внимания на развитие своей души, он делает акцент на это. Там очень много отсылок идет в богине Афины, да, которая, согласно мифологии, родилась из головы, чем из головы Зевса, и поясняется, почему именно во время войны Афинян и Атлантов почему выиграли именно афиняне, так как. Богиня данная, да, она могла с одной стороны дать мудрость, то есть ум, а с другой стороны она давала разумность. И вот одним она давала, то есть есть разница между умом, то есть между мудростью и разумностью. То есть разумность намного выше, там потенциал больше, чем мудрость. Мудрость это жизненный опыт и знания. Разумность это огромный бесконечный потенциал. То есть одним она давала одно, другим она давала другое. Но она была ответственна вот именно за это. Все зависело от того, что она давала. Дословно, здесь Платон говорит о том, что дальше в этом путешествии все души попали в место, где находились высшие существа именно в как это, как, как бы бесформенный да но воздушный воздушный эфир да в, в как этот в форме эфира но при этом демонической природы и здесь слово Демон, опять-таки, если мы переводим э, с греческого языка, имеет корень э, и то есть и демон, и и И это переводится как э, знающий. То есть не просто ведущий, вот так скажу, потому что знающий это э, все-таки как-то ограничено в контексте ума, а это ведущий. То есть, по сути говоря, они попали... Души попадают в такое место, в котором находятся высшие существа в эфирном теле и при этом эфирном демоническом теле, если так дословно говорить. И демон здесь подразумевается не в контексте негативного существа. Какого размера душа? Сейчас расскажу. Душа это частичка, вот прям частичка, крупица <laughs> это не размер. А там подразумевается, что вот эти вот высшие силы, с которыми он столкнулся, они имели эфирное тело, да? то есть не физическую форму, а эфирное. То есть ты понимаешь, что они присутствуют, но форм каких-то конкретных не было. Так вот, слово. И демон, то есть тот, который ведует. И здесь получается, что если привести на совсем понятный русский язык, они встретились с ангелом-хранителем. То есть слово демон, оно не подразумевает вообще... Здесь еще, может быть, говорится как... Как это по-русски? Скорее всего, это переводится как... Даймон, да, что-то такое, как-то так это звучит, это слово. Ну, не суть. Важно понимать, что это слово ключ, оно переводится как ведущий, да, то есть всезнающий, всеведущий. И если бы это, опять-таки говорю, переводилось на простой язык, скорее всего, можно было сказать, что души идут в то место, в некого своего рода так, скажем, чистилище, где они сталкиваются э, с демонами. Да? Но на самом деле, если правильно это читать, причем я уже сказала, что это переводится как э, знающий, да, как ведущий, причем э, в книге «Симпозиум» э, переводится как, э, сейчас я скажу, там есть отсылка, У Платона, да, опять-таки, когда он говорит, что мега-вемон, uh, мега то есть большой вот этот демон, uh, идет олицетворение с любовью. Uh, то есть здесь, um, опять-таки, с одной стороны получается, что демон это означает большая любовь, как перевод, а с другой стороны она означает как место знания. И вот э, если в прямом смысле переводить, то души попадают первично в такое место, в котором находится, э, пребываешь в состоянии любви и всезнания. Все зависит от трактовки, как ты правильно это трактуешь. Иногда это вот э, не, не совсем верно. И опять-таки вспоминая. О, в неинтересных разных путешествий, да, то многие говорят как раз-таки о том, что э, неинтересно, я имею в виду после во время торгического сна, там комы, либо временной смерти, да, все говорят, что был белый э, туннель, э, нет, был туннель, и в конце туннеля был свет, и попадаешь туда, и этот свет э, наполненный любовью и э, знаниями. И ты, там ты встречаешь своего ангела-хранителя. Да, либо каких-то существ высшего порядка, да, которые тебя ведут дальше. Так вот, первое, да, у нас мы уже получаем вот это вот подтверждение того, что э, сталкиваемся с местом, светлым местом, наполненной любовью, безусловной любовью. И это место знаний, знания, всезнания. Не знания нашего, ну что там, я знаю географию, там, я знаю астрологию, там еще что-то, нет. А это как своего рода, да, как мы говорим, яснознание. Я не могу это объяснить, да, либо как интуиция, но у меня вот есть эти знания. Так вот это вот место, в которое многие попадают во время даже медитации для того, чтобы получить ту или иную информацию. Можем ли мы сказать, что это может быть как этот... Как она называется по-русски, блин, а, забыла, косяка, а Ну, неважно. То есть то, откуда мы почерпаем так или иначе знания. Но это не конечный путь, это только начало пути, о котором... Нам говорит такой Платон, это то место, в котором мы, как некий промежуточный этап, в котором мы находимся, поскольку это наполнено место любви, в котором мы находимся там для того, чтобы восстановиться, наполниться энергетически и двигаться дальше к следующему этапу.